По поводу западной конференции все намного интереснее. Здесь на два оставшихся места плейо претендуют целых три команды: это Даллас, Феникс и Мемфис. Что касается Далласа, то у них осталось две игры, как раз с Финиксом и с Мемфисом, что интересно. Более того, у Мемфиса и у Финикса тоже игра между собой. Плюс еще по одной игре с уже не мотивированными Сакраменто и Лейкерс, соответственно. Может так получиться, что все три команды наберут по 49 побед, тогда в силу вступят дополнительные показатели. В первую очередь будут учитываться личные встречи, а по личным встречам преимущество будет на стороне Далласа и Мемфиса. Поэтому сегодняшнее противостояние Далласа и Феникса приобретает в первую очередь для гостей ключевое значение. Потому что в случае победы Далласа они уже автоматически досрочно выходят плей-офф. А Феникс очень сильно э, себе задачу выхода усложнит. Даже две победы над э, Сакраменто и Мемфисом э, практически э, не дадут э, Фениксу никаких шансов. Лидер Феникса Горан Драгич, который пропустил сегодняшний важнейший матч против Сан-Антонио, может не выйти на площадку. и в игре против Далласа в связи с э, травмой левого голеностопа. Э, мой прогноз, что в плей-офф от западной конференции выйдут Даллас и Мемфис.